всем привет вы на канале заработать в интернете сегодня у меня на обзоре Litecoin Miner. при регистрации вы здесь можете получить бесплатно 100 ГС мощности и попробовать здесь работать без вложения я здесь работаю с вложениями данный майнер себя очень хорошо показал посещаемость данного майнера достигает 3-4 миллиона пользователей Здесь вот на первом месте Россия, Индонезия, потом Украина, Бразилия, Казахстан. Минимальный депозит на данный майнер 10 долларов. Также здесь есть партнерская программа, вот 5 процентов, 10 процентов. И здесь вот есть тарифные планы. У меня здесь куплен тарифный план на 30 дней на 30 долларов я здесь пополнял. Сейчас захочу немного усилиться, докину 10 долларов и будем зарабатывать немного больше с данного майнера. Вот я только что сделал здесь выплату на 8.1 долларов. Вот я здесь сделал. Выплата прошла в течение минуты 3. Вот выплата у меня уже на кошельке Binance 009 лайткоинов Все быстро прошло лайткоин майнер платят и чтобы здесь сделать инвестицию нажимаем вот Make депозит переходим на главную проходим регистрацию нажимаем вот Make депозит также вам хочу показать вот все мои депозиты делал я на 1 доллар потом делал на 10 долларов потом вот на 30 долларов сегодня хочу немного усилиться и сделать еще депозит от на 10 дней на 10 долларов нажимаем вот здесь выбираем тариф нажимаем клик to целост вот мы выбрали тариф и здесь выбираем вот 10 долларов и здесь выбираем платежную систему будем пополняться вот в тронах 10 долларов нажимаем send так здесь нам нужно перевести от 158 тронов на вот этот вот адрес копируем его открываю свой трон линк Выбираем здесь Tron, Send, вставляем, Next. Итак, копируем сумму. Открываем TronLink, вставляем сумму и нажимаю здесь Send. И подтверждаем транзакцию. Итак, транзакция успешна. Ждем, ждем пока... Будет три подтверждения сети и посмотрим, как быстро придет нам депозит. Вот здесь уже э, статус обновился, ожидается еще два подтверждения. Итак, перехожу свою учетную запись. У меня здесь вот э, 4100 хС мощности. Так, история депозитов. И вот мой депозит в тронах успешно зачислим история доходов вот моя история доходов здесь вот депозит депозит депозит вот мне здесь капает реферальная комиссия какая-то капает вот э, такое количество в тронах и работаю я на, на этом майнере уже 38 дней все успешно все платятся кто хочет э, также все ссылки я оставлю в описании Здесь теперь у меня капает, ну, то, точно не знаю. Здесь вот не пишется, сколько, какая доходность в день, но примерно около 2 долларов я здесь буду получать ежедневно. На этом у меня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня и всем пока.